Всем привет, меня зовут Ильяс, я корреспондент с канала Алга ТВ И мы находимся на открытии свадебного сезона 2016 И пришло время задать пару каверзных вопросов для наших гостей Пойдемте Как, по вашему мнению, лучше назвать первенца? Ибрагил Фатых Гваделупа. Виргелем Якуб Вазген Нурислам Жарик Гульпихнур. А васшот. Предложите песню для первого танца молодых От улыбки станет всем светлей Тили-тили тесто, женища невеста На лапутенах, на и восхитительных штанах хорошо, хорошо, все хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю Пока, белокрылые лошадки Мама Люба, давай, давай, давай. У губ твоих конфетный вкус. Моя невеста, ты моя невеста. если честно, мне с тобою так тяжело. Как, по вашему мнению, должна пройти первая брачная ночь? Раз... пять, наверное. Пять. Где-то, наверное, девять раз. Ну, раза. Два, три. Много, ну, раз 10, Ну, двадцать, тридцать. Три. Два. А сейчас немножко интимный вопрос. Расскажите про ваш первый поцелуй с мужчиной. Это было давно. Ну, в подробности не будем возникать, На улице. Ничего необычного, прям такого, что-то нового прям не ощутил. А, ну, не знаю, я не помню уже, естественно. Вот так, да. Ну, это было давно. Наверное, приятно. Я тут, я тут не помню. Так, ну это было давно. Ну, естественно, в деревне, как бы мы все ездим в деревню на каникулах. Ну, волнительно. Первый раз все волнительно, наверное. Ну, не передаваем ощущения. Это было в детском садике. Это было любопытно. Летом было. В 2013 году, во время университета в Казани. Ну, мальчишеские ощущения, это было очень давно еще в школе, но мне понравилось. В каком состоянии должны уходить гости со свадьбы?